Слушай, я не слышу. У меня нет ответа от участников, но а, я надеюсь, что меня слышать все, поэтому я а, рада начать очередной вебинар в рамках а, проекта Российская школа брандмейтинга, разработка разработка положения конкурса и формы заявки на 10 браческой а, Я много лет работала в качестве юриста а, и работаю до сих пор в качестве юриста для а, некоммерческих организаций. Uh, и соответственно А да, спасибо, спасибо Алексей. И было бы хорошо, что вот я понимала, что А, не очень понятно, слышно или нет, но тем не менее я много лет работаю в качестве юридического примерных организаций и в целом рядом грамотных организаций и региональных и федеральных администраций по разработке такой вещи, как положение окончений и формы. Собственно говоря, я надеюсь, что мне не нужно будет давать азы этого положения. А, очень тихо. Как? Сейчас попробуем так организовать. Так лучше слышно? Так лучше слышно? Или нет? Громкость моего говорения как-то изменяется относительно... А вот так? Так слышно? IPhone, вот. Так, так лучше слышно у меня микрофон? Лучше. Замечательно. Разработка положения о конкурсе и форма заявки на обращать нельзя. За время своей работы я довольно много разработала разных положений о конкурсе и о региональных конкурсов и для грантовых конкурсов о разных некоммерческих организаций. И а, я хотела бы не останавливаться, может быть, на каких-то частных а, вопросах, а обратить внимание только на некоторые положения, связанные с разработкой положения о конкурсе и форме Но прежде чем я пришлю к этому, я хотела бы а, а, сказать о следующем что uh, разработка положения конкурса включает, uh, на мой взгляд, uh, следующий раздел. Uh, и эти разделы могут меня меняться не uh, эти разделы могут меня меняться но они касаются основных положений, связанных с разработка любого конкурса, независимо от того, проводит его местная администрация, или речь идет о организации грантового конкурса какой-либо из бизнес-корпораций или как, каким-либо фондом. Итак, положение конкурса. Общее положение. В разделе ⁇ Общее положение ⁇ обычно указываются цели и приоритеты конкурса а также правовая основа конкурса. Что это означает? Это означает, что если приоритеты конкурса, конкурс на распределение финансовых средств, написано в общем виде, то организация, которая читает раздел положения о конкурсе, понимает, что любая из задействован из некоммерческих организаций может обратиться в финансирование. Поэтому приоритеты конкурса должны быть расставлены, описаны достаточно часто. Что касается правовой основы конкурса, в этой части обычно указывается то законодательство, на основании которого конкурс объявляется и организовывается вся процедура конкурса. конкурса Это могут быть как федеральные законы, так а чаще всего в разделе правовая основа конкурса, в о конкурсе учитывается региональные законы. Причем а, здесь могут быть а, поименованы как а, постановления, так и а, региональные законы. Но, а, наряду с этим а, речь идет о, том, а, о тех распоряжениях, которые касаются вопросов а, определения конкурсных комиссий, так, объявления конкурса и так далее. То есть все нормативные акты, которые принимаются на местном уровне, касаются данного грантового конкурса должны вступать. А второй раздел любого положения о конкурсе – это организация проведения конкурса. Соответственно, необходимо написать, кто проводит. Если а, речь идет о государственных структурах, то тогда а, в этой части организации проведенного конкурса, когда описывается, кто проводит конкурс, указывается, какие полномочия есть у государственного органа или департамента или а, какого-либо а, отдела. Не слышно? Так лучше слышно? Слышно. Не слышно или да означает, что слышно или не слышно, я не очень громко. Слышно. Хорошо. А, соответственно, полномочия у государственного органа. Ну, органа. А, кроме всего прочего, в разделе организации проведения конкурса а, указывается, каким образом создается конкурсная конец. Причем есть одна из довольно распространенных ошибок, когда уже в самом положении о конкурсе указывают фамилии членов конкурсной комиссии. А, как правило, в разделе создания конкурсной комиссии в положении о конкурсе указываются принципы, или, например, квотирование. Например, такое-то количество представителей государства, такое-то количество представителей некоммерческих организаций может быть разных типов, некоммерческих организаций каким образом и чьим решением создается конкурсная комиссия указывается в разделе «Организация проведения конкурса». Дальше отдельный раздел должен быть посвящен собственно конкурсной комиссии. Это достаточно серьезный раздел, который касается принципов формирования комиссии, количественного состава и подробного описания, как проводится заседание, когда и каким образом, в каком виде передается материалы для рассмотрения конкурсной комиссии, как часто она собирается, и сюда необходимо проводить. Четвертый раздел, довольно, довольно специфичный для каждого конкурса, конкурса с средств, это участники конкурса. Это определяется тем организаторам, которые конкурс проводят. Причем важный момент является не перечисление участников конкурса, хотя это тоже в этом разделе указывают. А, а особое внимание в этом разделе участников конкурса должно уделяться тем а, организациям или тем представителям, чьи заявки рассматривают и кто не будет а, принимать участие в конкурсе. Например, такого, а, таких исключений в этом разделе, в разделе четвертом участников конкурса, могут быть, например, политические партии или а, религиозные организации или индивидуальные граждане соответственно, отдельные граждане, либо неформализованные некоммерческие группы. Разного рода исключения могут быть, потому что разно это зависит от приоритетных конкурса. Надо сказать, что четвертый раздел участников конкурса напрямую связан с целью и приоритетами конкурса. На с в разделе участники конкурса указывается достаточно четко, Та группа некоммерческих организаций на которую рассчитан тот или э, конкурс а, поскольку организация должна понимать имеет ли она право вообще э, заниматься написанием заявления а, раздел следующий положение приоритетные направления конкурса собственно говоря номинации конкурса ну, по-разному называют по разных а, большинство положений используют э, название направления конкурса Приоритеты конкурса в разделе первом, в разделе общие положения. Это в общих чертах описание, на какие, какие цели преследует конкурс в целом и в каких направлениях действует. Приоритетные направления конкурса это подробное описание либо самих направлений, отдельное направление. Например, весь конкурс направлен на поддержку молодежных организаций, какие проекты будут поддержаны а, или Желательно, чтобы подавались от детских организаций и от молодежных организаций. А раздел шестой. Порядок проведения фонда. В этом разделе подробно описывается, каким образом и когда размещается объявление о В каких средствах массовой информации, каким образом происходит распространение этого объявления, а также описывается крафтой содержания объявления о что в нем будет указано. Кроме всего прочего указываются сроки проведения конкурса, а, подача заявок. А, когда речь идет о сроках проведения конкурса и, и порядке подачи заявок, необходимо предусмотреть буд, будет ли организатор, а, организатор проводить консультации или отвечать на вопросы а, грантополучателей или заявителей на получение конкурсного финансирования. А, Будут ли проводиться консультации, где они будут проходить а, и кто их будет предоставлять. Можно ли получить ответы на вопросы в электронном виде, Необходимо ли позвонить по какому-либо телефону? Это тоже раздел порядок поведения конкурса. Допуск заявителя конкурса. А Это э, часть шестого э, раздела порядок поведения конкурса напрямую связан с участниками конкурса. Соответственно... Если определенные участники конкурса, то а, а, в раз, а, который существует менее чем полгода. здесь то это тоже указано. В каком порядке рассматриваются заявки? Шестой раздел, то что будет написано в порядке рассмотрения заявок, должен а, соотноситься с разделом 3 конкурса комиссия, как проводится заседание. Чаще всего бывает, что в разделе 3 написано один порядок рассмотрения заявок, а в разделе 6, когда уже речь идет о порядке проведения конкурса, порядок рассмотрения заявок может отличаться. За этим тоже И последний составляющий порядка проведения конкурса, это каким образом будет объявляться итоги конкурса, как заявители узнают о том, что а, конкурс прошел, выбраны победители. А, седьмой раздел. Критерии оценки заявки на участие в конкурсе. И, пожалуйста, это один из самых важных а, разделов, которые интересует заявления. А, обычно критерии делится на несколько групп. В первую очередь а, сюда относятся критерии, которые должны быть описаны достаточно подробно или хотя бы перечислены которые касаются э, значимости и актуальности тех заявок, которые будут поступать на конкурс. Насколько проекты, предлагаемые на конкурс, будут значимы и актуальны для решения длинной проблемы или для того или иного А вторая группа критериев, которые должны быть тоже перечислены, это экономическая эффективность. По каким критериям будет смотреть, насколько эффективны составные бюджеты, как они соотносятся, предполагаемые расходы на реализацию проекта как соответствуют с описанием этого проекта. Следующая группа критериев ⁇ это социальные инвестиции, то есть те изменения, к которым приведут реализация текущих проектов. И последний критерий ⁇ это профессиональная компетентность жизни. Вот это для многих организаций, которые проводят конкурсы распределения финансовых средств, является одним из самых сложных вопросов, каким образом определять профессиональную компетенцию людей. А, здесь есть несколько пособов. С одной стороны, это может быть указание на определенное количество лет работы, если мы говорим об организации. Но а, довольно часто организация может иметь большую историю, долгую историю, исчисляющуюся не один десятком лет, а тем не менее профессиональная компетенция не очень высокая. И тогда. Одним из критериев профессиональной компетенции заявителя заявляют, указывают проекты, которые заявитель реализовал за последние несколько лет. Причем эти проекты могут быть указаны как за последние несколько лет, так и в части профессиональной компетенции. Здесь может фигурировать требования, требование, что организация должна указать, какие проекты связаны с реализацией конкурса за свою руку существования, реализовала эта организация. чаще всего заявители реагируют на критерии оценки заявки части профессиональной компетенции заявителя, указанием разных научных званий, должностей участников проекта, руководителей организации и так далее. А здесь, к сожалению, нужно понимать, что. А наличие научного звания и многочисленных регалий у участников проекта не означает профессиональной компетентной Поэтому это раздел, к котором следует достаточно серьезно подумать. И еще раз напомню, что раздел профессиональной компетентности заявителя напрямую связан с разделом участников конкурса. Требования к заявке на участие в конкурсе, об этом я скажу чуть и последний раздел «Порядок предоставления и использования конкурсных услуг То есть каким образом будут заключаться договоры, в какие сроки они будут заключаться, что включается в состав договора, который будет заключен с на какие цели могут расходоваться средства, это как раз тот раздел, где могут быть написаны ограничения по ограничения по Использование средств, например, средства переданные в результате этого конкурсного распределения не могут быть использованы на следующий проект. И дальше идет указание пересечения. А еще одна составляющая этого раздела – это контроль за целевым использованием средств. Это обычное требование организатора конкурса. Каким образом будет осуществляться контроль? На основании отчетов, будет ли финальный отчет, будет ли финальный отчет? Либо будут проводиться организатором конкурса, то мониторинговые визиты в организации или на мероприятии организации. А также будут ли, например, запрашиваться промежуточные, промежуточная информация о предстоящих мероприятиях, либо проводиться дополнительные опросы в целевом О контроле за целевым использованием средств в рамках а, курса вебинаров, которые ведется российской а, школы гранд будет отдельное а, занятие. Я же хотела остановиться чуть более подробно на а, том, каким образом м, составляется м, приложение к положению окон. Обычно существует порядка пяти приложений. Их может быть меньше. А, я не встречала случаев, когда их было больше. В качестве приложения к положению о конкурсе предусматривается форма заявки, по какой форме представляется заявка, форма сметы или бюджета заявки, примерная форма договора, календарный план работ. Имеется в виду не когда организатор конкурса предлагает свой календарный план работ, а ту таблицу, которая должна быть заполнена как календарный план работ в зависимости от того, на какой срок, в течение какого срока будет реализован а также формы двух отчетов – программного и финансового. По каким разделам будет, э, будет заполнен программный отчет и к каким тем, э, отчетные будут будет включать отчет финансов. Это такие положения, э, э, о, э, приложения, которые являются э, приложениями к положению у э, конкурса. Формы заявок. Что касается формы заявки, общий порядок, общая форма заявки включает пять основных разделов. Заявление на участие в конкурсе подтвержденной формы, собственное описание программы, информацию о заявлении, чаще всего это выписка изведенного вы депутатного реестра юридических с, с полными сведениями о заявлении. Важен срок выдачи. Почему? На это нужно обращать внимание, потому что выписка может быть предоставлена за, например, более чем за три года до момента проведения конкурса. То есть организация может не работать, не любить выписку. Обычно срок выписки предлагается устанавливать, срок, когда это выписка, представляете, выговор, должен не превысать честность, чтобы подтвердить действующий статус, правильное наименование той организации, которая является. Копия учредительных документов, заявительных, копия отчетности, представленных заявительным в органах института, обычно за предыдущие отчетные учреждения. А, редкие были случаи, но все-таки были, когда а, копия отчетности требовалась занятий суд. А, кроме всего прочего, в состав заявленных на в может включаться и другая информация, в том числе Дополнительная информация о деятельности, деятельности связанная с приоритетными конкурсами. Например, довольно часто в качестве, в качестве приложения к заявке многие организации требуют необходимое количество рекомендаций, либо описание результатов проектов или отчетов по проектам, которые напрямую связаны с приоритетными конкурсами. Раздел заявки. Раздел заявки 5. Учительный лист, который должен включать название денежителей проекта, направление конкурса, по которому подается заявка, это направление конкурса выбирается как раз из положения о а, грантового конкурса. Контактная информация, а, включая а, контактное лицо для связи, не всегда это бывает руководитель организации, и а, официальный электронный адрес, это может быть персональный адрес, например того, кто будет руководить проектом. Руковод... Указание руководителя заявителя, руководителя организации и руководителя проекта. А... Информация о том, кто является главным бухгалтером проекта в первую очередь о финансовой Территория, на которой а, будет выполняться проект, населенный пункт или ряд населенных пунктов, или областей, или регионов и так далее. Сроки, в течение которых будет реализовываться проект, и а, финансирование, показатели по финансированию тоже являются частью цельного листа. Обычно а, эти показатели бывают в а, виде а, запрашиваемой суммы, то есть суммы, которая, а, которая покрывается заявкой, а, до которые обращается люди. Та сумма, которую организации имеется для того, чтобы реализовать этот проект наиболее эффективным образом. И общая сумма. Соответственно, второй раздел заявки – это обычно полная информация о заявлении. Тут появляются самые разные требования, специальные, специальные требования для отправления. Это может быть история организации, опишительный, например, опыта организации, связанный с приоритетами конкретного фонда. Указания на то, какие сотрудники будут задействованы в реализации этого проекта Вполне возможно, что организация не одна будет реализовывать проект, и тогда в разделе втором занят необходимо указать, что исполнительные проекты, что проекты, другие А также реализованные проекты и мероприятия, если в этом есть необходимо. Третий раздел, основной раздел, это собственное описание проекта, который, которым может быть достаточно объемным, поэтому обычно в описании проекта включаются требования об аннотации, о красном изложении проекта. И начинается описание проекта всегда с проблемы, какую социальную проблему будет решать проект. Цели проекта, календарный план, результаты, что изменится, когда проект будет реализован. Соответственно, в части результаты указываются изменения ситуации. Также в описании проекта указывается в полной части, а в одна организация или несколько организаций. И какие перспективы а, есть у данного проекта, который подается на конкурс с точки зрения продолжения после выполнения финансирования. Это важный момент, потому что а, большинство организаторов конкурса с точки зрения финансирования, заинтересованы в том, чтобы не поддерживать так называемые проекты одновременности, чтобы а, проект не прогнозирование. Четвертый раздел – это бюджет проекта, и завершается заявка обычно даты заполнения заявки. Это очень важный, важная часть, поскольку дата должна совпадать с а, теми сроками, которые установлены как а, крайние для подачи заявки. Заверяются подписи руководителя организации и подписи главного руководства. Ну и, соответственно, а, если говорить о заявке, это основные а, вопросы, которые я хотела бы а, осуществить, и теперь, наверное, предлагаю вам задавать ваши вопросы О. по положению конкурса конкурсе и по форме Есть ли у вас вопросы? Пока участники на вопросами, я на всякий случай покажу такие слайды, которые касаются общей поддержки, проводимой консультации для социально ориентированных некомерных организаций, которые занимаются конкурсами социальных проектов. У программы Российской школы брат менеджера выбор специальная группа. Специалисты готовы оказать практическую помощь в разработке, а, в разработке а, разного рода конкурсных документаций. А, и вы видите всегда на слайдах а, информацию об электронной почте, а, по которой можно обратиться. Звук пропал совсем, а сейчас есть. Следующая тема следующего вебинара, вебинар будет проводить Владимир Вайнер, объявление о конкурсе, как донести информацию до потенциальных участников, это та часть, которая описывается в положении о конкурсе, и здесь будет основная вещь, чтобы максимальное количество участников приняли участие в том или ином конкурсе по распределению финансовых средств. Сейчас звук есть или он пропал совсем? Есть звук, ну, очень хорошо. Ну, значит, просто нет вопросов. И тогда, наверное, мы на этом закончим. Вебинар. Здесь информация, куда можно обратиться за просмотром предыдущего сем... вебинара, который проводила Марина Михайлова, и всех последующих вебинаров, которые есть. а также расписание вебинаров, которые запланированы на мая в декабре. Если вопросов больше нет, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что та информация, которую я вам сообщила о положении конкурса и о форме заявки, была для вас полезной. Всего доброго.